аудитория. В это воскресенье у нас пройдет 275 номерной турнир UFC с двумя титульными поединками. И на очереди у нас как раз-таки главный бой турнира за титул в полутяжелой весовой категории между Гловером Тайширой и Эжи Прохаской. Не буду затягивать видео, нет особо времени на дворе как как лето, хочется все-таки насладиться этой порой. Вот. Гловер Тейшера, 42-летний боец из Бразилии, является тем редким примером, когда ветеран ММА в 42 года стал чемпионом UFC. Начал он карьеру в далеком 2002 году, когда ММА была на очень низком уровне популярности. 20 лет Карл, этот боец, выступает на профессиональном уровне. Ну, за эти годы Тейшера провел 40 боев, одержав. В них 33 победы Ну, несмотря на возраст и износ временем В закат своей карьеры Гловер все-таки нашел в себе силы и мотивацию Пройти нелегкий путь к титулу И исполнить свою мечту Заевать его Что стало очень показательно для тех Кто уже в 30 лет находится на грани завершения карьеры Тершера является базовым боксером и джиттером Который достаточно хорош еще и в борьбе ну, если я не преуменьшаю эту заслугу. Если Гловер оформляет перевод, то выбраться из-под него довольно-таки сложно, практически нереально. Плюс в партриоте и Шера есть черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, которым он успешно пользуется. У бразильца есть тяжелый удар и достаточно неплохое кардио. Ну, естественно, позиция Гловера была на протяжении его карьеры UFC топовая. Это достаточно опытный боец и на своем пути... Профессионального бойца повидал многое, его мало чем можно удивить ну Его противнику Уильджи Прохазки 29 лет Это боец из Чехии, в профессионалах он провел 31 бой 28 из которых одержал победы Свои 29 лет также является он достаточно опытным бойцом Но в UFC он провел всего лишь два боя Правда с достаточно топовой позиции в лице Волка Наздемира и Доминика Рейса Которых он нокаутировал и уже третий бой проведет он за титул чемпиона. И же обладает хорошей стойкой, таймингом, резким и накутирующим ударом. А, неплохим кардио, слабой стороной этого бойца является борьба, что в данном противостоянии в принципе может сыграть решающую роль. В антропометрии преимущество на стороне прохаски. Размах рук больше на 10 см, что для ударного стиля очень Весомый показатель, что один, что второй боец в своей карьере проигрывали нокаутом. Но стоит отметить, что все-таки они могут держать удар, что показали их недавние поединки. Оба бойца являются в принципе финишерами, поэтому я не думаю, что бой дойдет до решения. Можно, конечно, было бы поставить на этот вариант, но коэффициент совсем неинтересный для единичных ставок, по крайней мере. Ну, у меня в голове крутятся два неплохих варианта ставок. Первое, это то, что Прохазка может, сможет нокаутировать Тейшера в первых двух раундах. Такого варианта ставок я не нашел, но можно взять досрочную победу Иржи в первом или втором раунде за коэффициент 2.2. Ну, почему так? Ну, Прохазка по статистике заканчивает свои бои в основном в этих раундах. В первых раундах в начале боя он будет свежим. Подвижным, резким и вполне вероятно сможет вырубить Гловера. Думаю, что если Иржа не закончит бой в первой половине, то вероятнее всего Тейшера все-таки вымотает оппонента своей борьбой и сам завершит бой в свою пользу. Но ну, а второй вариант это досрочная победа от Тейшера за коэффициент 3,6, что ну, достаточно неплохо, учитывая, что Тейшера идет андердогом. Иржа не встречал на своем Пути борца такого уровня, как Тейшера, в принципе, из-под которого очень сложно, как я уже говорил, выбраться после перевода. Очень вероятно, что Глойер не будет зарубаться сыр жестокий, а будет все-таки искать как раз-таки возможность перевода в партер, и я думаю, что он ее найдет еш ну, же, конечно, затянет, затянет поединок. А если найдет возможность э, все-таки перевода Тейшера, -то, то, вероятнее всего, найдет он возможность и досрочно завершить этот бой в свою пользу. Как это будет с обмишенным или граунд паундом тут я затрудняюсь сказать. И рисковать, выбирать из этого что-то одно тоже не хочу. Поэтому просто досрочка менее рисковый вариант. И я думаю, что адекватный. Ну, это же, конечно, мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Там я... Что я там. Ну, там я в, в субботу, субботу вылаживаю коэффициенты и мои, мое видение на бои и ставки на те события, которые я не озвучиваю в видеообзорах. Поэтому подписывайтесь, еще раз говорю. Ссылка на телеграм-канал в первом закрепленном комментарии под видео. А также подписывайтесь на YouTube канал Там я стараюсь делать адекватную аналитику, искать интересные коэффициенты на бой. Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Все, давайте пока, до следующего видео.